Только что вернулись с закрытия замечательной конференции, организованной Казанским университетом, даже скорее конгресса по математике, представляющего все области, такие как алгебра, геометрия в первую очередь и анализ. Было много докладов молодых математиков с результатами совсем недавними. По-моему, это был просто... Праздник, успех. Я очень впечатлена. Люди со всей страны съехались пообщаться и обсудить свои исследования. Ну, так сказать, это естественное продолжение традиции выдающегося университета, который имеет многовековую историю фундаментальной науки с выдающимися достижениями в первую очередь в математике, в химии, как мы знаем. И, э, большое вам спасибо.